Началась наша весенняя жизнь. Переселила я своих куриц в то помещение, в котором они у меня жили. Но настолько все грязно, настолько все захламили они. Сейчас такая мне предстоит работа. Вот помыла я эти входные двери, вот, вроде они у меня тут чистые. Но это все относительно, как, как грязно. То есть, ну хорошо, что, конечно, они здесь прозимовали, хорошо, что здесь они у меня выжили зиму, но очень грязно, очень-очень-очень, такой теплицу не оставишь. И вот сейчас мне предстоит просто огромнейшая работа помыть и привести в порядок теплицу, да и, в принципе, сажать же надо. Вот сажать надо, а тут такой беспорядок. Какие ямы наделали они, ой-ой-ой. Вот, вот что тут они мне наделали. Ну, ладно, зато всю зиму были с яйцом. Все, пошел процесс. буду мыть, Вот и отмылась моя теплица. Солнце пробивается, луч света золотого. И тут, тут я и дорожку помыла. Конечно, надо еще пройти серебрянкой по углам, потому что ну, зашавело, естественно, все старится в некоторой степени. И а, после этого муж у меня все это побрызгал. Сейчас я прочитаю бутылочку, как называется. Персель-6. Средство для профилактики обеззараживания почты. почвы. Эффективно для быстрого уничтожения патогенов. То есть а, профилактически... Побрызгал всю теплицу. Мы думали, шашкой сначала. Ну, вот такое нам средство предложили. И в уголочке, вот тут прям в уголочке посадила я уже редиску, немножко лучка. называть там веселые ребята, многосемейный такой лук. Все, птица моя отселена. Теплица готова к посеву. Ну, я вам еще покажу, где мои милашки устроились, куда я их переселила. Хотя... Погода еще не радует, ведь видите, вот там за теплицей еще снег. У нас вчера был только очень активный снег. Но солнце, солнце, ура, ура! Лучше солнце золотого пробивается. Хорошо. И я думаю, все у нас получится. Урожай будет. Кушок. Под зиму у нас уходило 10 куриц Но, к сожалению, я даже не знаю По какой причине 5 из них в один день умерло вот Просто умерло и все Мы даже не знаем, какова причина Всего этого Но, вот, к сожалению, как-то разом Но вот эти такие боевые остались у нас Такие Шустрые, скажем так ну Добротные, хорошие И второй год этим курочкам вот, напишу в мини-фермер, узнаю, какая причина. Но тут тоже сложно сказать, от чего они умерли. Не знаю, даже не знаю. Разом. Никакие животные. Ну, знаю, может, пить им вовремя не дали. Не могу сказать. Это был конец января. И все, их не спасли мы никак. Вот. Пришли уже вечером они нормально легли а утром их уже она лежала вторая лежала потом разом точно -то свалилась вот у нас такой сарачек сделан небольшой открываешь туда сарачки так это пристроено здесь очень уложили все сено. вот они тут пристраиваются им хватает места, не холодно, куры не мерзнут. И несутся. И главное, несутся. Какие не симпатяшки они. Все, великое переселение курса стоялось. Вот так скромно выглядит наш загончик или сарайчик для кур. Прям во дворе. Тут у нас такая декоративная защитная сетка чтобы особо тут их не было видно, но и в то же время их видно. Здесь у нас они обитают в летний период. Я из теплицы их переселила. Первый раз в теплице были. Ну что...